Выращивание сверхострых сортов в комнатных цветочных горшках. Сорт сверхострого перца. Каролина Рипер Шоколад. Этот сорт относится к виду Capsicum Chinens. Это один из сверхострых сортов. Высота этого кустика в горшке 60 сантиметров. Такое то количество большое плода у него и посмотреть последние солнечные лучи сегодня 8 октября так вот, перчик у нас уже созрел некоторые перцы еще дозревают Он созревает от зеленого до коричневого в конце до шоколадного цвета вот такие вот у него острые жало красавец красавец перец очень красивый Смотрите, какая красота срок созревания у этого перца очень большой он может доходить до 300 дней острота у этого перца от миллион двести до 2 миллионов двести тысяч скобелей. растение может достигать высоту до метра пятьдесят, от метра до метра пятьдесят, если высаживать их в теплице. Но здесь, как я уже сказал, высота моего кустика 60 сантиметров. Вот он цветет во всю цветочки, завязи, еще будет плодоносить. Пусть плодов очень-очень приятный. Он напоминает вкус корицы. Вот такие вот урожаи дает перчик, если его выращивать в цветочном горшке. Сорт многолетний, так что я советую всем выращивать этот перец у себя дома.